Вот, значит, Ситуевина. Есть у нас с вами айфончик, да, а есть на нем твои важные и порой даже ценные и теплые для воспоминания данные, как фоточки, видосики и так далее. Или приложения, там всякие и прочая информация, которая тебе действительно нужна, например, для работы или учебы. И вот незадача. Однажды в ясный солнечный денек, вот берешь и что-то. По чистой случайности. Удаляешь со своего айфончика. Причем безвозвратно. И казалось бы, ну все тут. Бери стол, ручку и пиши пропало. Но вряд ли в таком случае кто-либо смог помочь вам. Думаю, что на этом моменте лирики будет более чем уже достаточно. Ситуация с безвозвратным удалением данных максимально обыденная. Причем сценарий тут может быть абсолютно любой, начиная с бытового удаления файлов на работающем айфончике и заканчивая случаями, когда телефоном ну, тупо нет возможности пользоваться, а инфу каким-то макаром вытянуть с него нужно. Тогда возникает закономерный вопрос, а что делать-то в такой ситуации, когда безвозвратно удаляешь данные со своего айфона? И ведь такие случаи, от которых никто не застрахован, пользователи современных гаджетов встречают каждый день вагон и маленькую тележку. Прямо сейчас я снова буду вам втирать какую-то полезную, попрошу заметить, дичь в виде способа, благодаря которому можно в пару кликов восстановить удаленные данные практически любого формата на айфоне. И я не шучу. Для чистоты эксперимента прямо сейчас я сделаю пару снимков на свой тестовый iPhone и напишу пару заметок, которые впоследствии вот так вот туда вот возьму и удалю это дело. Теперь я покажу вам последовательность действий по восстановлению удаленных файлов через приложение iSeeker от WooTech. Но давайте условимся, что вы проделываете все то же самое, что и я. И если у вас все получается, то вы ставите лайк этому видео и подписывайтесь на канал. А если нет, то, как говорится, ну, на нет, в общем-то, и сюда нет. Вот. Переходим по ссылке в описании к этому ролику и загружаем приложение для винды или мака. Далее подключаем наш телефончик к компьютеру и запускаем утилиту. Затем из четырех плиток выбираем вариант с оранжевой иконкой и надписью I lost or delete data by accident. И в диалоговом окне на вопрос, была ли ранее создана резервная копия, кликаем на вариант ответа No. В следующем пункте при раз познание устройства», щелкаем «Next» и выбираем тот тип данных и файлов, которые нам необходимо вернуть. В моем случае это будут фото и видео, а также заметки, после чего кликаем на кнопочку Scan и дожидаемся конца процесса. И буквально через пару минут Вуаля! Готово! Теперь вы можете с легкостью выбрать нужные для восстановления файлы и спокойно скопировать это дело на рабочий стол своего компьютера. Ко всему прочему, iSeeker позволяет восстановить и удаленные чаты в WhatsApp, Viber и других приложениях. Что еще немаловажно, так это то, что разработчики предусмотрели возможность восстановления данных со своего старого iPhone, от которого вы могли забыть пароль из-за долгого периода неиспользования девайса. Но случаются такие моменты, и у меня кстати, такой случай тоже был. Говорить про интерфейс самого приложения долго не стоит ибо все выполнено в простом в хорошем смысле этого слова и минималистичном стиле с логически простроенными разделами и различным набором функций здесь даже бабуля любая разберется вот даже та самая которая сидит у твоего подъезда вот в общем-то как-то так а на сегодня пожалуй это все не забудьте скачать приложение айсикер от вот в описании к этому видео а также оформить подписчику на канал и влепить лайкосик этому видосям. -скому. вот до встречи в следующих выпусках чао какао